Здравствуйте, уважаемые коллеги, а вернее, милые девушки. Есть такой хороший совет, что ли, выражение. Девушки, стиль – это то, что вам идет и то, что вам удобно носить. А мода – это то, что придумали два пьяных гомосексуалиста в городе Милане. Знаете, на улице города часто убеждаюсь в справедливости этой фразы. Что такое мода? Уважаемые коллеги, вот типа в 30 -каком году, ну, при Сталине, товарищ Сталин прекратил одно безобразие. Было постановление ЦК ВКПБ о педологических извращениях к системе наркомпроса. Педология, ну, такая вот лженаука, что ли, э, ну, там базируется на том, что вот можно чуть ли не с рождения, с детского сада, детей уже там, зверять интеллект и другие качества, и сразу их разделять на касты. Да? Из этих выйдут исполнители, из этих элита, из этих ученые, там, ну, и, то что-то в этом роде. Хотя даже соловый интеллект – это... Ну, определение какое, да? Относительно устойчивая структура умственных способностей индивида. Относительно устойчивая. Она может меняться в худшую, в лучшую сторону. Все может развиваться. Это бесконечно развиваемые понятия, смотря как при, проходить это, при, производить. Вот. Но тогда вот такая была концепция, и товарищ Сталин это безобразие быстро прекратил. Педагогические извращения устранены. Это нельзя делить, тем более с, с раннего возраста, сразу детей на каких-то удачливых, неудачливых, на какие-то касты. Вот. Но, как ни странно, вот, э, недавно устранить он узнал, э, в Забайкальском крае такой эксперимент ведется, в чем оплачивает Ходорховские его. А дальше от Москвы, тайно, но в то же самое официально ведется эксперимент. детского сада детей делить на четыре касты. От исполнителей, каких-то там тружеников до элитой. Но элитные дети, разумеется, будут не те, у кого интеллект высокий, а, потому что они чьи-то дети. Это безобразие тоже надо прекратить, но вот слава богу, новый министр образования. Даже надо хотя бы дать ей 100 дней поработать, конечно, тогда может говорить о каких-то начальных результатах. Ну, просто она осиное гнездо уже разворошила, многих министерств министерстве уволила, это только начало. Наверное, сможет, хотя авиа и конюшны страшные, и три министра до этого столько натворили. вернуть-то сразу ничего нельзя, ни ЕГЭ отменить, прочее, все рухнет. А вот очень долго... Вообще столько же лет надо будет восстанавливать, но в том числе ликвидировать вот это безобразие, которое там тайно пятая колонна уже проводит в одной из регионов Российской Федерации. Пожелаем нам в этом успехов и успехов новому министру, госпоже Васильевой. Уважаемые коллеги, вот есть ну, некоторые со события, явления, даже открытия, может быть, как говорят у них, не признаны официальной наукой. Вроде и есть, вроде и нет. С Академии наук даже была комиссия по лженауке, где Гинзбунг основал, такое прекращал всякое. Но ведь любая новая истина всегда кажется каким-то ну, ересью, маркобесием. Есть, конечно, лжеученые, лженаук, лжеоткрытие. Но все-таки можно и жемчужо пропустить в этом потоке. Вот. И вот есть такое ну, явление, что ли, тоже не признанной официальной наукой, но в то же время хорошо описанное, экспериментально подтвержденное. Был такой американец Клев Бакстер. О, да. Да, собственно, он был как сотрудник полиции, можно сказать. Он днем обучал полицейских работать с полиграфом, детектором лжи. А вечером ну, что-то интересное ему стало. да, Вот, скажем, растение в горшке. Если я к нему подсадю датчики, там же электролит в листьях, меняется кислотность, и ну, полью его, допустим, или там отломлю веточку. И вдруг оказалось, растение реагирует на это. На поломку веточки, там, на полив и так далее. Ну, это ладно еще, может быть. Но ну, как оно что, чувствует боль? Так более того, сам на следующий день, опять же, он измеряет, ходит один человек в лаваторию, второй, третий, и входит тот, кто вчера сломал веточку. И растение опять реагирует на это. То есть оказалось, что они, ну, не то что мысли, оказывается кажется, они, может, более сложно устроены. У них нет нервной системы вроде бы, да? Но может, что-то есть еще такое, что... Вот. Вроде ересь, лженаука, но подтверждалась экспериментально. Кстати, у нас Вениаминович Пушкин был такой профессор в Институте психологии и наук. Он подобный опыт проводил. Причем там была Татьяна, очень внушаемая девушка, Лбранко. он ее вводил в гипноз, внушал ее, что она вот этот цветочек, который растет здесь рядом, и ей какие-то давал команды, задания, и они с цветком, у них связь устанавливалась. Они одинаково реагировали на это все, это измерялось. Вот. Но это просто изучать еще надо очень долго, серьезно. Ну, пока проще сказать, это лженаука, ерунда какая-то, мистика. Тогда вот другой вопрос. Вот ель растет, елка, да? Вот попробуйте срезать у нее верхушку. Она будет расти? Нет. Она будет расти там 3, 4, 5 у нее отростков появится. Потому что есть главная почка. И вот вслед за ней растут все остальные ветки. Откуда все знают, что это главная почка? Знают откуда -то. Или такое явление сукция все. Это смена биоценозов на одной площадке. Вот растет еловый лес, опять же, да? Вот его подчастую весь вырубили. Шишки в земле вроде лежат, семена есть, но они не прорастают несколько лет. Они знают, что их сожжет солнце или мороз. И там бурно растут всякие травы, бурьяны. Бурьяны выросли, начинают расти мелко мелколистинный лес, деревца эти поднимаются, создается какая-то тень, и вот тогда начинают расти ели новые. Конечно, же, не один год проходит, но они быстро опережают в росте всех вот своих соседей, глушат их мертвая зона под хвойными деревьями всегда, только хвоя валяется с хуя. и вырастает новый лес. Вот это сукцессия, смена бецинозов. Я даже, знаете, что-то напоминает, вот сейчас вырубили в вот нашей стране все, не спрашивая нас, да? Вот сейчас вот, вот уже кончается, вообще кончилось почти время бурьянов всяких Ксюша Собчак, Маша Гайдары и прочие шантропа. И вот сейчас попер, вообще-то уже обнял лес, из нынешних студентов он вырастет. Ну, а елки скоро будут, скоро будут елки, надо не просто подождать, но надо еще и работать над этим. Я думаю, у нас это получится. Уважаемые коллеги, вот опять же разговор о терминах, что ли, вот так же подобно тому, как вот бездумно говорят о промывке мозгов. Вот все промывают мозги, еще это такое. Но мы в одной из прошлых передач говорили об этом, что это такое. А вот другое, в связи с этим нашими политическими событиями, там, наступлением НАТО и так далее, часто ссылается на договор по ПРО, то есть по противоракетным вооружениям. Ну, все знают или слышали, да, что американцы вышли из договора по ПРО, сейчас систему ПРО они ставят везде, и в Польше, и в Румынии, и так далее. А в чем суть была договора по ПРО, по противоракетной обороне? А в том, что этой обороны не должно быть у двух стран. Советского Союза, И Соединенных Штатов Америки. Вот представьте себе: вот мы стоим с вами друг перед другом, да, как ковбои в вестерне. У каждого в руках пистолет, палец на курке. И если я вас выстрелю, вы тоже успеете меня убить. Вот прям такая же система устраивалась. То есть в Советском Союзе противоракеты и обороны городов была только в трех местах: Ленинград, Москва и Баку. Это Московский, Ленинградский, Бакинский, округа ПВО. В Соединенных Штатах это Вашингтон, Нью-Йорк и система Нарад. То есть главный командный пункт он в горе. Такой целый город вырезан, он тоже защищался противоракетами. Остальные города США и Ра СССР никак не защищены, в том числе и Казань. У нас нет никакой противоракетной обороны. Вот. То есть вот та ситуация. А там американцы говорят, а мы выходим из договора по ПРО. Мы наденем бронежилет, каску, будем стоять с пистолетом, а вы, русские, оставайтесь раздетыми, да еще обойму выньте положите на столик. И вот так будем продолжать работать. Вот такой выход из договора по ПРО. Поэтому приближают к европейским границам, чтобы еще на взлете наши ракеты сшибать. Ну, правда, у нас там есть, на последний случай, называют «мертвая рука», это называется «система периметр» у нас. Даже если мы все погибнем, все наши органы управления, все штабы, правительства, из суперсекретных шахт, поняв, что есть датчики, радиация, температура, все изменилось, а командный пункт ничего не, не, не диктует, слетают ракеты, командные пункты и дают команду всем. Сохранившимся ракетам, подводным лодкам, самолетом в воздухе, нанести ядерный удар ответный. Знаете, мертвая рука, даже мертвая страна отомстит и ответит. Но тогда уже погибнет весь мир. Вот поэтому был интересен этот договор тем, что не хотелось и не стоило начинать первым какое-то агрессивные ползновение. А сейчас они себя от этого освободили. Вот что такое ПРО. И выход из договора по ПРО. Уважаемые коллеги, мы когда-то в прошлой передаче говорили о том, что вот, ну, студентам, во всяком случае, изменилось. Да? Поведение, лица другие стали, вот, доброжелательные отношения. Ну, конечно, не все так гладко и стопроцентно, но очень отличается от 90-х годов, даже вот лет 10 назад иначе было поведение. Вот, ну, вот есть такое понятие «ботан», да, «ботаник». Ну, все крутые были, да, а вот как то человек нормальный, он ботан, очкарик, там отличник. Вроде сейчас тоже как-то ушло это из бехода. Но все-таки вопрос в том, что это советы первокурснику, как не стать ботаном на всякий случай. Да? То есть, ну, допустим, даже в школе вы были ботаном. школьная среда она была более жестокая, идиотская. там Не все же в ВУЗ поступают, да. Поэтому там более идиотские отношения между детьми. Так вот, вы приходите, конечно, в университет. Поступили, да, за все, заслужили достойно. Но никто же не знает, кем мы были в школе. А может, там были лидером, крутым там, или отличником, или ботаном. Так вот, надо потерпеть первый месяц. Да? То есть, вот, входить в аудиторию не по стеночке эти, а по центральному проходу, да. Ну, одногруппники познакомились. Первым здороваться с ними за руку. Какой-то разговор идет, обязательно встрять и что-нибудь сказать, свое мнение там и прочее. Ну, для интеллектуального человека это очень тяжело. бывает нидиотские фразы надо произносить, какие-нибудь дежурные. Лучше промолчать. Нет, в данном случае месяц надо потерпеть и, ну, вступить в разговор, это... А там проходит время, к вам уже привыкаешь что вы такой, в общем, контактный человек, раскованный... Также с интересными мыслями, с юмором. А через там, несколько месяцев все оказалось, вы еще отличник, все на пять сдали, а вы еще в компах разбираетесь, как Бог и так далее. Ну и все, ваш статус уже никакой не ботанский. То есть вот здесь например, совет такой, первый месяц надо потерпеть, ну, некие играть, какие-то ритуалы, делать с собой усилия, ходить ровно, здороваться первым, всегда встретиться со своим мнением. Ну, не обязательно всегда, но все-таки как бы, не сидеть в углу и под плинтусом значит, так и там останетесь, и даже после диплома ваш фамилию быстро забудут. и Вы уже, значит, не входите в число однокурсников, которые как-то сохраняют связи. То есть вот это надо попробовать, сделать, все у вас получится. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о Казанских улицах. Но сегодня не будем говорить о какой-то конкретной улице, или человеке, в честь которого она названа. А вот есть тоже такие понятия в у нас в языке дома. Да? Вот, сталинки. Сталинские дома, то еще 50-х годов, 30-х, 40-х постройки. Ну, там лепнина, они такие ампирные, солидные, ну, вот, большой стиль, что называется. Да? И такое понятие хрущевки. Ну, довольно убогие по нынешним временам, пятиэтажные дома, панельные или кирпичные, с шиферной крышей, там, или с плоской крышей. Ну, вот, как-то считал, я, кстати, на время знал думал так, что это сильно хрущевки, ну, Сталины при Сталинске строили, а хрущевки при Хрущеве. Ну, собственно, так оно и было. Я думаю, хоть одна заслуга у Хрущева есть. Да, это они рассчитывались на 50 лет. Это было довольно убогое по нынешнему жилье, совмещенные санузлы. Главное, чтобы дешево и много-много построить. Даже говорят, что скопировали какие-то общежития, я говорю французские, для студентов там на две комнаты, но ну, не знаю. Во всяком случае, так принято считать, но хоть это Хрущев сделал, и поколение выигравшее войну, оно дожило свою жизнь на теплых унитазах, в собственных квартирах, пусть и даже тесноватых, там с низкими потолками. А недавно узнал, что был такой архитектор, светличный Василий Ильич, который в 1951 году, 1951 году при жизни Сталина получил крас премию за разработку методов индустриального строительства многоэтажных домов. То есть первые пять лет после войны жилье вообще государство не строило. Люди как-то там землянки, бараки, заводы способом строили. А вот в 1951 году Светличный разработал эту технологию, достроительные комбинаты, вот эти панели, быстро собираемые, дешевые, хотя бы относительно. И вот потом уже при Хрущеве, да, получилось, что это пошло уже в серию по, по всей стране. Ну, собственно, в Москве уже начали их разбирать, людей переселять в более комфортные квартиры. Но задача-то ставилась так, на 50 лет быстро обеспечить людей, которые вынесли тяжелую войну, вот таким доступным жильем. Светличный, Василий Ильич, а, называют хрущевки. Ну, вот такой парадокс судьбы. До свидания.